Маленький миллионер. Все о нашей планете. Для начала игры необходимо сначала включить книгу и выбрать одну из трех предложенных игр. Значит, Играем миллионер. Цель игры – заработать по очереди все звания и стать миллионером. Мини-компьютер будет предлагать вопросы по порядку, и если игрок заработает необходимую сумму, то получит звание, в зависимости от количества набранных очков. Следующая игра «Карьера». Цель игры – заработать одно из пяти званий. Игроку будет предложено выбрать звание, которое он хочет заработать, и в зависимости от этого будут заданы вопросы по их сложности. И супер игра. Цель игры за 20 ходов заработать миллион. Вот. Ну, на примере супер игры посмотрим, как это работает. Выбираем новая игра. И нам предлагается номер вопроса, на который мы должны ответить. 207. Плоды какого растения образуют грозди? Мы получили 500 очков. Нам задается следующий вопрос. 286. Ищем его в книжке. И отвечаем. Игру можно сохранить в случае необходимости. В конце книги даны правильные ответы, если есть в этом необходимость.